Жители юго-востока Казахстана напугало землетрясение. Толчки магнитудой 4 зарегистрировали утром в Житесуцкой области. Эпицентр находился в 400 километрах от Алматы. За полтора часа до этого мощное землетрясение произошло в Таджикистане. Его сила составила 7 баллов. Люди спешно покидали здание. Отголоски почувствовали в Китае. Там трясло так сильно, что вещи падали со шкафов. Спустя несколько минут колебания повторились. Позже сейсмологи сообщили о пяти авторшоках. Информации о жертвах и разрушениях нет.